Приветствую на канале Шарабара. Советский Союз практиковал один из самых репрессивных и смертоносных режимов в истории. Советский народ на протяжении многих лет подвергался откровенным зверствам и злодеяниям со стороны властей. Однако и самые худшие правительства способны принимать верные решения. В Советском Союзе многие из этих вещей противоречили другим направлениям политики. Тем не менее, нельзя отрицать, что в СССР имелись и некие положительные тенденции и действия. Посмотрим же на них. Активность женщин в политике. Советский Союз опережал Запад в наделении женщин правами. Согласно закону, женщины в СССР имели те же самые возможности трудоустройства, что и мужчины, а также имели право занимать рабочие места, которым западные женщины не допускались, но при этом от них требовалось вести домашнее хозяйство после рабочего дня. В результате женщины трудились больше времени, чем мужчины. В 1920 году 600 советских женщин участвовало в управлении городов и деревень, и почти 6,5. На миллионов были политически активны. Права женщин в СССР ощутимо повлияли на движение избирательного права на Западе. В 1917 году они смогли участвовать в голосовании. Эффективность общественного транспорта. Большинство людей в Советском Союзе не имели личного автомобиля и, как следствие, правительство было обязано предложить общественный вид транспорта для нужд граждан. Стоимость проезда на общественном транспорте была крайне низкой, а в некоторых случаях проезд был и вовсе бесплатным. Советские железнодорожные системы путей были также превосходны. Они позволяли доставлять гораздо больше материала, чем железнодорожные системы США того времени. Поскольку Советский Союз, как правило, имел намного больше железнодорожных линий, чем США, советским гражданам было проще путешествовать из города в город, но не из страны бесплатный туризм. Поразительно, но Советский Союз представлял туристический отдых исключительно в пределах собственных границ. Впрочем, учитывая колоссальные масштабы страны, этого было достаточно. По закону, многие рабочие ежегодно освобождались на две недели от работы и получали расписки на поездки в различные места отдыха. Путевки в курортный город выдавались либо зимой, либо летом. К сожалению, из-за коррупции в обществе лучшие туристические путевки доставались только высокопоставленным должностным лицам. Но в целом Советский Союз сделал подобные отпуска частью привычной коммунистической жизни. Молодые матери также получали бесплатный отпуск во время беременности в рамках советской системы медицинского страхования. Это позволяло молодым матерям уйти в декрет по уходу за детьми, имея возможность получать необходимую медицинскую помощь. Кинематограф. Советские фильмы были одними из самых ярких моментов режима. Невозможно переоценить влияние этих фильмов на современный кинематограф. Одним из самых крупнейших достижений стала теория монтажа и редактирования, которую развивал Сергей Эйзенштейн в своих фильмах. Теория монтажа утверждает, что фильмы фактически сделаны в процессе редактирования. Сопоставление кадров, снятых общим планом, управляло эмоциями и делало фильм уникальным. Эйзенштейн создал теорию, которая основа искусства редактирования в кинопроизводстве до сих пор оказывает влияние на современное кино. В старых фильмах, как правило, использовались длинные общие планы без применения каких-либо стилей редактирования. Но повествование в фильмах Эйзенштейна велось при помощи кадров общего плана различной длины и сопоставления различных изображений. Такая техника делала кино интересным и увлекательным для зрителей. Первая страна в Европе, поддержавшая репродуктивные права. В 1920 году СССР первым в Европе полностью легализовал аборты. В то время аборт считался основной формой контрацепции, что в корне отличалось от современных тенденций. Свое лидерство в борьбе за репродуктивные права Советский Союз сохранял до 1936 года. Это право пострадало в эпоху Сталина. Обеспокоенный низким ростом населения, лидер страны запретил аборты. И в том же 1936 году второй европейской страной, легализовавшей данное право стала Исландия. В 1955 году советским женщинам снова разрешили делать аборты. В то время это было ограниченное право, его применяли только в случаях, когда жизнь матери находилась под угрозой. Позже репродуктивные права были восстановлены в полном объеме. Советская абортивная политика рассматривалась как продолжение ленинской идеологии и продвигала идею о том, что женщину нельзя принуждать к рождению нежеланного ребенка. Эффективная программа по переработке мусора. Для страны с большими проблемами по загрязнению окружающей среды, Советский Союз имел крупномасштабную программу утилизации для своих горожан. В 70-х годах советские лидеры начали создавать службы утилизации, обширные для того времени, но требующие от жителей значительных затрат своего времени. В 20 советских городах работали заводы по переработке бумаги, и почти 30% всей утилизированной бумаги в мире в 80-х годах приходилось на советские союз если в сша на душу населения использовалась 270 килограмм бумаги в год то в ссср эта цифра составила всего 10 килограмм отчасти это было связано с повторным использованием материалов граждане советского прошлого имели возможность сдавать на переработку бутылки и получали за это деньги во время советского режима в стране редко использовался пластик в товарах широкого потребления до начала 80-х годов полиэтиленовых пакетов не было на протяжении почти всего советского периода люди пользовались матерчатыми сумками и собственными контейнерами для покупки продуктов питания. Пластиковые бутылки были редкостью, при этом большинство бутылок из стекла легко перерабатывались. Это привело к снижению количества отходов, производимых среднестатистическим гражданином и выгодно отличало СССР от других развитых стран индустриализация. До возникновения СССР Россия была, главным образом, аграрной страной, которая не имела эффективной промышленной экономики. Таким образом, она отставала от других стран Европы. Тем не менее, одним из самых важнейших достижений советского режима стало то, что он вывел свою страну на мировую арену. Во времена Сталина, Советский Союз подвергся процессу массовой индустриализации. Возник мощный промышленный сектор, который конкурировал с ведущими странами мира. Все это происходило в десятилетний период, с 1928 по 1938 года в целом развитие промышленности Советского Союза происходило более быстрыми темпами, чем в любой другой стране, что позволило улучшить образ жизни советских граждан. Между 1929 и 1934 годами Советский Союз достиг 50% увеличения промышленного роста и среднего годового прироста на 18%, что повлекло за собой беспрецедентный скачок в объеме производства. Бесплатное образование. Советский Союз уделял особое внимание образованию, особенно в области науки и техники. Советское законодательство гарантировало всем гражданам бесплатное образование, независимо от их социального положения и дохода. В отличие от других стран, такое образование распространялось на высшие учебные заведения и аспирантуру. Многие люди получали докторские степени, не оплачивая обучение. Образовательная система покрывала все расходы на посещение школ, в том числе и на школьные принадлежности. Советы также построили университеты и помогали развивать образование в своих республиках, где оно ранее было недоступно. Страна, свободная от наркотиков. На протяжении всего существования Советский Союз имел строгий контроль над наркотическими средствами, который с течением времени стал более ожесточенным. Это было полной противоположностью западным тенденциям. Советская политика была сфокусирована на уголовном преследовании употребления наркотиков, при этом практически не уделялось внимания реабилитации от наркозависимости. Конечно, в Советском Союзе все еще оставались наркоманы, но их количество было невероятно малым. Наука в период Великой Отечественной войны. После нападения в Германии возникла острая потребность в новой военной технике, разработками которой занимались лучшие инженеры. С 1941 по 1945 года оружейные заводы работали постоянно, без выходных. Особое внимание уделялось созданию новых артиллерийских установок. Советские ученые сократили сроки на разработку и внедрение новых единиц вооружения. Например, отлично зарекомендовала себя 152 миллиметровая гаупица. Но немногие знают что это орудие было сконструировано и изготовлено буквально за пару недель. Почти половина видов стрелкового оружия была поставлена на серийное производство в период ведения боевых действий. Танковая и противотанковая артиллерия увеличила свои калибры практически в два раза. Улучшить удалось и такие показатели, как бронепробиваемость, расход топлива, дальность выстрела. К 1943 году Советский Союз преобладал над немцами по числу производимых за год орудий полевой артиллерии. Говоря о развитии науки в годы СССР, нельзя не сказать о конструировании самолетов и авиадвигателей. Самым многочисленным и популярным стал Ил-2. Во время Второй мировой более двух десятков истребителей и штурмовиков поступили на серийное производство. Развивалась не только военная отрасль. Не оставляли инженеры практики свою работу над исследованиями в металлургической сфере. Именно в период Великой Отечественной войны был изобретен метод скоростной плавки стали в Мартеновской печи. Кроме того, ученые успешно освоили биологию, медицину и сельское хозяйство. Были открыты новые селекционные сорта, применены наиболее эффективные методы увеличения показателей урожайности. Ученые того периода ввели в медицинскую практику новейшие способы и средства лечения раненых солдат и ряд открытий вместо гигроскопической ваты начали использовать целлюлезную свойства турбинных масел положили в основу некоторых лечебных мазей и так далее в ведущих научных центрах проводились теоретические и экспериментальные исследования по физике в электронной теории взаимодействия металлов были созданы новые направления для исследований неоценимый вклад внесен учеными того периода занимавшимися разработками в сфере нелинейной оптики что позволило изучить степень воздействия внешних условий на характер оптических явлений, исходя из интенсивности света. На вторую половину прошлого века пришелся период самого стремительного развития науки и культуры в СССР. Биологи, химики, генетики, деятельность которых в довоенный период преследовалась, продолжили исследования в важных направлениях. Лукьяненко вывел первые сорта озимой а пшеницы, Вольский обнаружил свойства живых существ поглощать азот из атмосферы. За труды в разработке теории хромосомных мутаций Ленинскую премию получил академик Дубинин. Важнейшими достижениями ознаменовался этот период и для советской медицины. На новый уровень вышло лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Были проведены первые успешные хирургические операции на сердце. В этот период созданы первые эффективные препараты от туберкулеза, полиомиелита и других опасных инфекций. Таковы вот они, достижения Советского Союза. На сим позвольте откланяться. Совсем скоро увидимся вновь. До встречи.